Сергей, ну, вот. попал я на тренинг Шамфурина, ну как и все, наверное, по интернету нашел вот так. Вот. И что мне понравилось, приехал я из Подмосковья, вот. а что мне понравилось, ну, до этого я вообще в Москве ни с кем не знакомился, у меня было только одно знакомство. Вот. После этого я уже понял, что Москва настолько много э, девчонок и что мне стало настолько просто подходить пусть даже у меня не получилось там сразу брать много телефонов там может быть 7 телефонов я взял в итоге вот но ощущение такое что э, а если где, я... где вот этот момент э, когда ты стал ну, вот... ну вообще мне разрешили то есть вот вот это вот прошло то есть я сам себе разрешил по сути да подходить к девчонку вот это основная фишка была то есть сначала я думал я на самом деле После какого момента ты решил это сделать ну, сначала, во-первых, я не вот. понимал, то есть ситуация была как -а какова. Я думал, что в метро подходить как-то стрёмно. Первое, потом как бы почему почему, почему стрёмно? Ну, потому что девчонка куда-то торопится. Мне так казалось. Но вообще подойти и сказать что-нибудь вообще, то есть было падлу. Ну, то есть как бы, блин, ну куда-то ей надо там и так далее. А потом как бы получилось так, что я подошел один раз, подошел просто по поздоровался, хотя мне не трудно поздороваться, там комплимент сделать. И когда я сделал это раз, там 20 сразу, да, мне было легко. И как бы там все, так вот главное перетекло, что мне реально комплимент приятно было давать. Я уже за собой следил, что типа я комплимент отдавал раньше очень так трудно мне было давать, то есть не хотелось. А сейчас я отдаю комплименты, и сразу же притягивается ощущение того, что мне хочется с ней еще раз поговорить, ну и продолжить отношения и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот, и ощущение было очень классное такое, когда пришлось мне, ну не пришлось, захотела я крикнуть в э, метро, это эффект был колоссальный, я сразу как-то, такое ощущение, что спало что-то такое внутри, такое интересное, я сразу так встрепенулся, и как бы э, чувствую, что сейчас мне такое ощущение, что не сложно, я так устал чуть-чуть. Устал, устал, устал, потому что столько информации, столько людей подходил, я реально там подходил с одним, кто-то меня там убегал от меня, кто-то там не разговаривал, кто-то вообще э, позитивно ко мне обращался, да. Но этот эффект того, что реально, э, ну там пускай я там 50, ну может 80 раз подошел по сути, ну и, может я, ну 50 точно подошел. Да вот из 50 там 10 вообще круто было. Всем даже телефонов мне звонились, да? Они записал я их. И вот это вот ощущение, что вот как ты хочешь, так и будет. Вот ты хочешь так, вот так вот оно и будет. Вот это вот основное ощущение, которое у меня. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот э, почему ломается, вот новички, э, ну или там те, кто самостоятельно двигается, там в чем проблема, почему вот они, ну, почему ты до дошел в этот раз до конца, прошел весь тренинг, а почему люди, ну вот не, не разрешают себе этого где-то ломается, там по каким причинам? Ты имеешь в виду тот, кто пришел уже на тренинг или тот, который вообще... Не ну, вообще ходил? те, кто что-то пытается делать, а потом вот понимаешь, что у них да? ничего не получается. Где-то точка, которая вот у тебя была, когда ты решил, что вот, ну, да. теперь ты идешь ну, до конца. Понимаешь, смотри. Я раньше думал, что как бы, ну, ощущение вот этого вот знакомства, да, пикап, это что-то такое из, из ряда вон выходящего, такое что-то ассоциальное, ну, теоретически, да, а на самом деле оно не ассоциальное, а такое как бы продвигает меня лично. К, э, ощущению того, что э, женщине будет от меня приятно. То есть я предлагаю себя в качестве другого человека, который раскрепощен, который знает, чего он хочет, э, как он чувствует. Он это подносит девушке, да, и говорит, что вот, вот он я такой, какой я есть. Да, вот. И э, она уже э, реагирует на себя, и ты, когда видишь позитивную реакцию, ты э, с ней общаешься, и ты можешь найти себе ту половинку, которая тебе действительно нужна. Не то, что как бы так получилось, что кто-то подошел неизвестно как, а ты ее не оценил, не понял, да, а так у тебя будет есть возможность пообщаться с большим количеством девчонок, да, и сделать для себя собственный выбор, да, конкретный, то есть осознанный, осознанный выбор по каким-то определенным ощущениям, то есть реальным. Вот это вот, вот это основное все. Да, расскажи еще, пожалуйста, о факторе поддержки вот на тренинге там трениров, непосредственно самого mm -hmm. Владимира, как именно Владимир в тренинге вот, но ну, на тебя повлиял на твои результаты. Ну, смотри, как бы так получилось, что как бы я когда смотрел по интернету вот, Шамшурина, я такой думаю, ну, как бы. Ну, сдалека. Мужик и мужик, да? Вот. Ну, как бы, как все мужики. Ну, подходит он часто ко всем. Ну, бля, я типа тоже подхожу, да? И я вижу, там кто-то другой подходит, да? Но, как бы, у Вовы мне понравилось то, что у него подход прикольный. То есть, он, во-первых, за результат. Ну, то есть, он реально, как бы, хочет, чтобы человек получил не то, что он позанимался сексом, вот, беспорядочно, да? То есть, ну, ради того, чтобы просто секс ради секса. Нет. Результат для мужчины нужен был, ну, он так, и так я понял что результат должен быть именно для конкретного мужика, который сюда пришел, именно для мужика. Ну, сначала он, может быть, пришел пацаном, таким вот сгорбленным, да, а Шамшурин такой находит каждому, каждому подходит и говорит, Братан, что-то у тебя там, сосаночка или еще что-нибудь. Ну такая давай-ка что-нибудь. То есть с каждым пообщавшись, да, он делает чуть-чуть лучше. Кому-то как бы и не чуть-чуть, кому-то что-то там вытергивает, да, человек становится немножко лучше, да, а кто-то и немножко лучше. То есть реально результат может быть налицо. Не то, что там группа там э, какое-то количество 20 человек, он как бы всем рассказывает эти ни хрена. Он рассказывает каждому, вот, выцепляет, то ли у него такое есть ощущение. И плюс э, э, мне что очень понравилось, что у Вовы есть такой.. Э, он такой, мысль у него такая работает. Я сколько раз ловил, раз, наверное, восемь, ловил такой инсайд такой, что он рассказывает, я думаю, что будет ответ такой, вот, а он дает ответ просто как типа юмористический какой-то фразеологизм, он там поворачивает. И я вижу, что он мыслит нестандартно, вот просто тупо нестандартно. Я думаю, блин, вот так должно быть. А он раз так и по-другому, я ржу и умираю, Ну да, вот.